Так, вот мы уже и в самой игре. Фристав. Ого. Теперь сделали, собственно говоря, подписку на YouTube. Если ты подпишешься здесь, и, в общем, ты получишь сундучки халявные. Это довольно-таки неплохо, если ты если ты новичок. Так как я уже более-менее в этой игре, я... Ё-моё! Капец, ладно, сейчас заглянем. Я уже более-менее в этой игре, поэтому мне это уже ну не нужно. Давайте посмотрим, что у нас в иконках. Может, что-то новое добавили хотя бы. Кстати, стоп, что я зашел? О, нихрена! Это что? Это мячик такой? А, так ну, это новые иконки, пацаны. Поздравляю. Добавили новые иконки. Е -е. Я сразу же... Это что? Это спайдер? Это кто? Это кто такой? Я куплю. Мановорпс. Куплю все, короче, здесь то, что мне нравится. Потому что у меня деньги. И как раз некуда девать здесь. Так. Давайте заценим. Ни хрена. Четко, мне нравится. Мне вот эта иконка. Вот эта вот иконка мне нравится. Я с ней пока что буду гонять. Так. Них... новая иконка. Новая иконка добавилась. И еще как. они нет, эти были. 65. Ч ⁇ В смысле? Не понял? Ни хрена себе! Так, ладно. Вообще, давайте еще раз здесь посмотрим, что есть. А, поставлю себе новый мяч сразу же. Или шарики, я не знаю, как ты его называют где он. А, здесь две страницы шаров появилось. Охренеть, охренеть. Еще и новые юфу. Новые вы, вот этот вы, я возьму себе. Паук, паук, паук новых нету здесь. Окей, поехали сюда. Викли. Викли, это, как я понял, как.. Меча не даун, кстати, можно его будет пройти спокойно. И самое интересное. Да! Да, добавили сундуки, сейчас мы их все откроем. С. Ох, это Так, можно? Что там? Фонд? но так, так, так. Блин, пусти меня! В смысле? здесь что добавили? Да, здесь тоже добавили, давайте тоже купим. Новые иконки. И за 15 тысяч эффект смерти. Ого! По 5 ключей! Вот это я просил! Вот это я, блин, знал! Вот мне так казалось, что это правда выйдет по 5 ключей. А вот это я не понимаю, что. You, you found all the diamonds, just to click. One, two, 200. Ты дебил, что ли? <как> Охренеть! Ё-моё! Все, я могу сюда заходить? Да! Шикарно! Так, давайте я куплю, что мне нравится здесь. Так, эти тоже все прикольные иконки. Куплю себе вот такой шар. 6 тысяч. Угу. Так, так, так. Здесь мне вот этот нравится кораблик. Это переделанный, кстати, кораблик. Прикольно тоже. Юфохи. Юфоха мне вот это нравится очень. Вейвы. Вейвы это один из моих самых любимых э, персонажей в игре. Я себе хочу... Вот. Блин, я не знаю, мне нравятся все здесь выемы. Давайте м -м, вот этот купим. Вот этот. Вейв. Он мне тоже нравится довольно-таки. Роботы. Роботы здесь тоже довольно-таки классные. И вот, в чем прикол. А, это еще здесь пауки, что ли? Да, пауки, кайф. Я себе должен доставить хотя бы 1050, чтобы купить еще потом свинкоптеров. Вот такой робот однозначно. Он мне очень сильно нравится. Пауков я вот это, макаку себе хочу купить. А, -а, а, как деньги быстро, тупо 150 тысяч было у меня. Все. Мне этого пока что хватит. Давайте посмотрим, что еще есть. Может. Чё? Чё? Так, вот тут что-нибудь добавили? Давайте так быстренько пробежимся. Новых гемодов не было добавлено. Ну, все, значит, в креаторе ничего не сделали. То есть, вот какую-то только вот эту хрень. А, вот. Вот это то, что надо. Вот, серьезно, я могу, например, найти вот... баф. Ок. И вот. Вот. Все. Вот это вот очень годное обнова И на 6 страниц. А, это в самый конец. Вот серьезно. Вот это вот мне нравится в креаторе. Вот. Ну, может, тут еще что-нибудь. Кстати, еще я вам хотел показать, что у меня наконец-то набралось 50 лайков. И мне дали вот эту типа иконку. Я свой уровень фоловну, потому что это до... довольно-таки неплохой левел. То есть там такой челлендж. Так. Все, в принципе, гаунтлиты. А, не думал, не добавили все-таки еще. Окей, Так. Что я хотел? М -м давайте тогда что, пойдем сундуки пооткрываем. Э -э вот Даня, кстати, это к тебе ролик. <смех> Ты зря ушел со своего аккаунта, где у тебя было 70 или сколько-то тысяч, чувак. Тебе здесь вообще ничего не будет на твои 10 как Охренеть, ешкин матрешкин. Так, давай, по 5 ключей. <смех> Что-то Плохой скрин, вот этот нормальный. Опять ключей уходит ё-моё капец Ладно, мне они насрать все равно они мне не нужны но мы все это и не откроем пять тысяч скринин Ого. так а тут у меня был кораблик в смысле а чего вы мне говорите что у меня нет такого кораблика иконка новая охренеть охренеть, охренеть новая иконка Я, понимаете, один из самых первых, кто обозревает эту обнову. Эм... Ух, это, это мне нравится, серьезно. Вот, спасибо, Робу, что шо... наконец-то новые иконки, блин, вышли. Ну, серьезно. Ура! Вот правда. Наконец-то, блин! А... Что? Ножницы! Чё? А... В смысле? Это волна, что ли, ножницами сделана, или чё? Я скринился в воду, потому что это топово, это топово. Было 150 ключей, напоминаю, уже 80. Вот это вот годно, вот это серьезно, мне нравится. Вот а, Спасибо, Рубтон, может даже сейчас пока что 2,2 потом выложить, то есть попозже, потому что мне этого, пока что это обнова меня ультра радует. Спустя больше, чем 6 месяцев ты хоть что-то выпустил, спасибо тебе, Роб. Поэтому вот еще была, я даже это скринить не буду, это говно. Ого, это, это, как я понял, это шар, шар, вот это годный, кстати, шар. Это прикольный шар, он похож на шар за 40 демонов. Вот, так, офигеть, сколько мне иконок уже выпало? Да пипец! Каждый кейс тупо, ну, да, понятно дело, за 5 ключей элитные. Я не верю. Что это за бред? Как это может быть? Давай еще иконку. А, тысяча, ладно, сойдет. Сейчас еще может что-нибудь купим. Потому что мне говорю, надо. А, так у меня 85 тысяч, так я себе еще на 20 тысяч с чем-то могу позволить. Иконок. Заскринем еще 4 тысячи. Отлично. Две страницы мы открыли. Это... Вот это точно волна. Вот это прям точно волна. Так. И сейчас мы зайдем в уровни. Охренеть. Тупо охренеть. Сколько мне выпало иконок. Да что? Серьезно? Офигеть. 15 ключей. Все, последние 3 кейса сейчас будут у нас. Я уже молчу, серьезно. Тупо, ну, блин, потому что... Сейчас еще, да, опять иконка? А, 3000 арбов. Кайф, 90к. Опять этот робот у меня уже был. Что за бред, роп-топ? Пофиг эту игру. Кстати, с тем временем, все, мы все ключи посмотрите. Вот столько. Две полных страницы. И тут немного. 150 ключей. Вы понимаете? 150 ключей. Может, левел новый добавил? Ай, собака не добавил, Скотинка-то. Ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас можно, в общем купить что здесь у меня есть играть я наверное сейчас буду скорее всего вот не знаю даже с каким я хочу чем-то новым поиграть вот с таким наверное кораблик я себе возьму наверное вот такой потому что он вот ну вот чем вот он отличается он только текстурка отличается в принципе больше ничем а это кораблик ножницы серьезно так вот такой шар хочу себе взять юфоха юфоха вот это это новенькая, это прикольная фошка. Меч. Топово-топово. Вот это тоже классное у меня. Так, возьмем меч. М -м -м -м, робота вот такого, конечно же, это новый. Макаку. И тут возьмем... Офигеть, сколько у меня эффектов смерти новых попадало. Давайте вот этот. И погнали попробуем пройти mechanical showdown. Потому что он у меня типа уже пройден. Я его вряд ли, конечно, пройду, но попытаюсь. Михаил Колшук, да он, серьезно, уже где не был. Он в 2.1, когда вышла, он был в топе. Ого, ножницы. А, я забыл. В общем, я его потом, возможно, пройду, потому что перепроходить мне как-то лень, если честно. Но ножницы, я не знаю, мне не очень удобно, серьезно, с ножницами играть. Давайте вот это попробуем, кораблик взять. Спасибо, серьезно. Вот, кстати, эффект смерти. Смотрите, какой прикольный. Мне нравится этот эффект смерти. Также с этой обдомой, как я уже говорил, вышло ультра-ультра-ультра. Много разных фиксов, багов. То есть, ну-ка. Во, вот с этим мне уже попривычнее играть, потому что он похож на, на птицу. Шар ультра-красный, классный. У меня вот, вот, вот, вот этот шар, наверное, мой основной будет. Меч тоже довольно-таки удобный. Вейф удобный. удобный. Вот меч я тоже, наверное, буду с ним играть. Че, пошар шар, вот это, это такое? Вот этот удобный, серьезный шар. Вот этот мне нравится, шарик. Так. Робот. Nggak. Окей, ладно. Квесты ничего нового, Future the Давайте посмотрим, да, ну кто до сих пор на первом месте. И он прям... А это что такое? Вот. Ого! Лол! Шт... Прикольно. Вот это мне нравится. Вот это, серьезно, мне ультра нравится. То есть у меня теперь такая хрень есть? Нифига! Тогда, Лол, вы можете теперь посмотреть, что я тут прохожу. Лол, вы серьезно можете проходить разные уровни? сейчас смотреть, который я прошел? То есть, лайки, дизлайки можете смотреть? То есть, ну. Он до сих пор не блин, Окей, все, по профилю смотрим, Рили. кайф. Я пошел. Э, извините, что такое долгое видео, вам, наверное, не очень будет интересно смотреть. Но. Эта обнова, она очень огромная. Эм, вот давайте посмотрим из кубов. Вот чисто фактически какие мне нравятся здесь. Вот это потому что он смахивает на кубик Мичигана, то есть он похож на него. Это передел как раз по него и сделано. Из кораблик. Вот! Ч ⁇ как я его не заметил, дебил тупой? Как, почему я его не заметил сразу же? Вот этот, ну, я его тоже могу поюзать. Этот, ну, как... Я не знаю, все... Вот. Это переделка на мой бывший основной кораблик. Волны. Пожалуй, здесь я еще куплю вот такую волну. Здесь я куплю... Все, больше здесь ничего. Здесь я куплю вот такого робота. Вот это тоже прикольный Uh, так, здесь все, в принципе, и, наверное, все, да, и теперь uh, давайте почекаем, что там. Вот этот классный кораблик, вот он мне нравится, и вот этот тоже, то есть он годный, довольно-таки. Uh, по кубам, вот этот куб, вот так, давайте попробуем мечонековую шагу нам сыграть. Кубы, понимаете, да, они, вот этот куб, он слизан с кубика за 4 демона, но посмотрите, как он переделан, вот, то есть, я вам сейчас могу потом показать куб за 4 демона, и вот этот, он, он переделан именно сама текстура, офигенная обново, серьезно, вот это годная обнова. И зря, серьезно, Данек, вот, типа, ты ушел со своего того аккаунта, потому что, ну, тебе, чтобы здесь купить хороших именно скинов, тебе надо на один скин потратить, вот, тут тысяч 6. То есть, здесь есть годная, да, и за две тысячи я, то есть, не говорю ничего. За две тысячи есть очень годные скины. А, но вот, вот этот вот кубик Мичигана шесть тысяч стоит. Вау, вот это вот, блин, годно. Из основного, в принципе... Вот, вот, смотрите, кубик за 4 от демона. Вот. И вот этот. Он, то есть, переделан прям очень хорошо. класс Вот, ну, серьезно, это очень годно. Очень годно. А, кстати, а стоп, а там что-то будет даваться? Ничего не дается, блин, обидно. Окей. М -м, еще раз здесь пострючу можно купить. Вот, например, за две всего лишь, но ну, довольно-таки годный скин. М -м -м, так. И фошечки тут, и всякое такое. Окей, ладно. Ну, в принципе, тогда что, все, потому что ну, больше здесь нечего мне обозревать. Э -э, в принципе, довольно-таки годная обнова, то есть, ну, мне нравится. То есть, вот, Мигуэль, Шеги. Мичиган Да, вот Мичиган уже не играет. Вот, потому что, ну, он бы зашел, мне кажется, поменял бы. Все тогда, что, пацаны? Всем удачи, всем пока. С вами был я, Звука 1337. Все. Удачи вам, удачной вам игры. М -м, мне в то время удачи пройти Рапчер. Все. Всем пока.